У нас так запись пошла. Здравия всем. На связи правовед Сибирь Наталья Полетаева, наш правовед с Иркутской области. Сейчас Наталья даст краткое, то есть анонс сделает до да, нашего обращения. У нас, то есть очередное как это у нас называется, очередное экстренное обращение. Сейчас Наталья сделает анонс, и мы потом продолжим. Угу. Добрый день, друзья. Хочу к вам обратиться по следующему вопросу. У нас с вами сообщество правоведов, и мы с вами помогаем защитить права человека, помогаем решить вопросы друг к другу, что касается кредитов, что касается зарплаты Казахстаркова, ЖКХ. Но есть люди, которые, которые нуждаются в нашей помощи. У нас есть Огухов Александр. Александр. Да. Он, он правовед, он занимается, он занимается за правозащитной деятельностью, деятельностью, составляет надзорные жалобы, экосистенционные жалобы, устраняет нарушение администрации экономии. То, то есть, вот этот человек, он... он Попал в колонну за, за то, то, что он не совершает, там, не совершает, там, не совершает, там должен заниматься права защиты, защиты деятельности. Когда иллюстрация стала известна сказал, об этом, когда они, они знали, что, что он пишет жалобы, помогает другим осужденным в защите их прав, пишет китайство, то, то, то, то против него, него стали... стали различные, различные мероприятия, мероприятия предпринимать. Ну, конечно, конечно это было сложно правильно? Вот. но затем они довели до того, что, что поместили в общество. -то. то есть, администрация, она, она считает, что может, что, может не ну, за, что за что, просто как-то надуманным предлогом, поводу ограничивать свободу людей. людей, таким образом давить или... на них. И вот и мы сегодня, сегодня хотим обратиться к вам, к нашим праведам, к тем, тем кто увидит это видео, видео чтобы вы что нас поддержали. Мы поддержали. подготовили заявление, мы подготовили, подготовили жалобу и сообщение о преступлении. О тех, тех нарушениях, которые были допущены в администрации, полу, полу, полу, в отношении Александра Убухова. Все эти нарушения мы перечислили в жалобе. А, что, вам что вам нужно сделать? Нужно сделать? Вам нужно взять, взять, скачать жалобу, злобу диска, заполнить ваши померия, имя, отчество наверху, подписать свой город и познакомиться с текстом, элитра, перемотать и внизу поставить вашу подпись. Вы можете ПТФ подпечатать, заполнить от или вы можете взять код, все, все прописать, поставить вашу подпись репторию, электронную и уже в, в таком виде. Одесса Одесса в интернет в интернет адреса адреса в интернет адреса интернет-приемные, на диске. Да, конечно, я на связи. Сейчас да. включу демонстрацию экрана и продемонстрирую, то есть заполнение, каким образом происходит у нас заполнение этих документов на своем примере. Так. Очень О, хорошо, когда, когда мы делали такие массовые, массовые обращения, обращения по типа а, Николаю так, так как у, у него была ситуация очень похожа, похожа. А, а, вышло больше 70 жалоб за, за месяц. Мы поняли большой резонанс, это, это вызвало свой эффект. эффект. Мы добивались, добивались того, того, чтобы Николаю была оказана достаточная, качественная медицинская, медицинская помощь. помощь. И мы, и мы этого добились. Мы привлекали, мы привлекали общественный резонанс к этому делу. И резонанс у был, вызван. был вызван. А нас поддержал представитель депутата, отправляя свои депутатские запросы. Наши правозащитники и правоведы, правоведы массово отправляли. Так что нас, нас услышали и в про прокуратуре, и, и в Следственном комитете, и в Управлении собственной безопасности Иркутской силы. То есть то, то, то что мы с вами делаем, имеет, um, имеет свой эффект, имеет, имеет свой, эффект, свой результат. У연功. Это Всё все проходит. проходит не зря. зря. И, и я хочу вынести большое благодарность всем, кто вас поддержал. поддержал. И Роман, и Денис, и Алексей, и Ю. Всем, кто не назвала, и всем, кто в этом участвовал. Огромное спасибо. Большая вам благодарность. Ну что ж, Денис, ты готов? Да, я демонстрирую экран. В общем, ссылка на папку, вот на эту папку на Google Диск, она будет у нас расположена в описании под видео. Пройдя по этой ссылке, вы попадете в папку, где увидите 4 текстовых документа, то есть, надо их, наверное, как-то разбить, то есть, создать папочку, вот в этой папоч папочке, да, что написать адреса, прямо сейчас так и сделаем, наверное. Адреса? Да, а, что -то, что что -то ну, для... Для... у нас что-то сделать, что у нас в области 4 года, это жалобы, это жалобы две. Две. На, на имя, имя. уполномоченного поправа по человека Красноярского края и уполномоченного поправа по человека Российской Федерации. Это жалоба на силу. Красноярского края и, и, и далее следует несколько адресов в этом жалобе. То есть это то будет одна папочка, вторая папочка, третьей папочке будет сообщение о преступлении для прокуратуры и четвертая папочка – сообщение о преступлении Следственный комитет. Также в эти папочки выключаются в виде текстовых ссылки на интернет-приемы. И, и тут нет, же вот и кликать по пайпи -пайпи -пайп -пайп ссылкам, и, и уже готов, готовы подготовленный документ отправлять, отправлять туда. Туда. туда. Очень много, просто берете сделок документа, основной тезис, копируете, копируете там, где там, нужно, а, суть обращения рассказать, да, заполняете ваши данные, участия и так далее, и так в принципе, в принципе, сейчас все работают в интернете, и все знают, как, как ну, ориентироваться на интернет-приемных на, на сайт. Ну, если если какие-то какие вопросы будут, то на, на наших каналах, каналах, на моем канале, есть специальные укладные видеоролики, и как отправить обращение в Следственную в прокуратуру, в, в Следственный комитет, в прокуратуру, в Steam, всем, то есть в в поэтому, поэтому, Если, если вопросы будут, просто не стесняйтесь, ищите информацию на наших каналах. Наталья, хорошо, раз ты рассказала, как ты видишь, как тут будет все расположено, да, то есть тогда займись, ну, сделай, создай папочки, как ты говорила. Я пока сделала вот папку «Адреса для отправки» и сюда перемещу все текстовые файлы. А я а вот на компьютере поделила, у меня получалось Ну папки. А все, в общем. <с> <с> я захожу вот по этой ссылке, я попадаю... Видишь, вот мой экран же, видно? Ну... у почему-то видно да. у тебя. Ну, тебя даже идет, да? Ну, Запись-то идет, я тебе экран включил. Ну смотри, в общем, я для зрителей говорю, что было понятно, когда человек попадет в эту папку, где что брать. То есть адрес интернет-приемных уполномоченных по правам человека, вот потом следственный комитет адреса их, далее видим еще два текстовых файла, рассылка в интернет-приемные в и рассылка в прокуратуру то есть вот 4 текстовых файла потом мы видим что 4 документа в формате pdf вот раз два, три, 4, и 4 документа в формате word которые можно будет скачать и заполнить до да, под себя переделать ну, в общем тут наталья тогда расположит все это поудобнее чтобы было для восприятия мы тогда сейчас перейдем непосредственно к самому документу и видим, то есть, где он тут у нас, вот, сейчас загрузится, это давно не включал, ошибочка у меня тут произошла, значит, на предыдущем видео мы первый раз уже записывали видеоролик, но у нас неудачно там получилось со звуком, поэтому сейчас мы это дело уже по второму разу перезаписываем, вот, Видим, что на, в документе надо будет менять только начало, то есть шапочку от правозащитника. Сюда вставляете свои данные. То есть вот я написал свои данные да, от Дениса Александровича Залевского. А, индекс, область, город, улица, дом, там телефон, почта <клёдь> для ответа. А, город свой поставил Всё, и поехали. То есть у нас это жалоба уполномоченным по правам человека адресована на, на уполномоченном по правам человека в Красноярском крае Денису Марку Геннадьевичу и уполномоченному по правам человека РФ Москальковой Татьяне Геннадьевне ну и в общем сам текст жалобы сейчас я его зачитаю он небольшая, она у нас на три странички я Обухов Александр Николаевич 83 -го года рождения прибыл из города Канска. сезон номер 5 ФКУ, ИУ 26 ОУ, ХД, ГУФСИН России. Ну, буду в дальнейшем просто говорить ГУФСИН России. По Красноярскому краю, Богучанский район, поселок Октябрьский. После прибытия я был подвергнут обыску, после чего распределен в отряд. Обыски проводились с нарушениями УИК РФ. В нарушение законодательства выводят всех осужденных из отряда и обыскивают тумбочки, личные вещи, вахтерку, сумки, секции, <coughs> без участия осужденных. Не исключен момент, что могут подкинуть все, что угодно. Регистрация на видеорегистратор обысковых мероприятий отсутствует. По прибытию в отряд обнаружил, что общая площадь отряда гораздо ниже санитарно-эпидемиологических норм, установленных Уголовно-Исправительным кодексом Российской Федерации. Питание не соответствует нормам УИК РФ. Сотрудники данной колонии разговаривают с осужденными в грубой форме. По прибытию на место ко мне обратились осужденные с просьбой в написании жалоб на сотрудников администрации а также кассационных и надзорных жалоб. <клых> После того, как я начал писать кассационные и надзорные жалобы, сотрудники администрации водворили меня в ШИЗО, в штрафной изолятор, стали ко мне придираться с нарушениями. После водворения в штрафной изолятор я был лишен возможности участвовать в комиссии, давать объяснения, <клых> нанимать адвоката. Меня представлял на комиссии начальник отряда. По сути, начальник отряда исполнял обязанности адвоката. Начальник отряда не имеет юридического образования, начальник отряда не имеет статуса адвоката и не может представлять мои интересы на комиссии. Мне не были разъяснены мои права в полном объеме. Я был лишен возможности ознакомиться с материалами, предоставленными на комиссию. Я был лишен возможности заявлять ходатайство. Я был лишен возможности проведения очных ставок с сотрудником, составившим на меня данный рапорт. Я был лишен возможности заявить свидетелей и допросить их, мне не было вручено постановление во дворении меня в ШИЗО. Мне не были разъяснены права по обжалованию постановления в полном объеме. Мне не была предоставлена возможность нанять адвоката для того, чтобы обжаловать данное постановление. Отсутствовало проведение административного совета до проведения комиссии. Отсутствовала возможность ознакомления с протоколом административной комиссии. Медицинское обследование при выдворении меня в штрафной изолятор не соответствовало требованиям, установленным законодательством. Камера штрафного изолятора, в которую я был водворен, не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, а именно очень маленькая квадратура, отсутствует вентиляция, вытяжка, отсутствует медицинское обеспечение, отсутствует ежедневный обход водворенных в штрафной изолятор медицинским персоналом. Также как Также так как я являюсь больным, гипертония, дискинезия, желчевыводящих путей, повышенная кислотность желудка, я был лишен возможности диетического питания. По прибытию в колонию врач объяснил мне, что диетического питания здесь не предоставляется по моему заболеванию. На меня было наложено очередное взыскание без вывода из штрафного изолятора. Сотрудники... ФКУ УИУ 26 ухд Красноярского края воспрепятствует отправлению почтовых сообщений, а именно письма, которые я отправляю, не уходят, в связи с чем я был вынужден передать одно письмо маме, которое она затем передала Виктору. Жалобы, отправляемые мной в прокуратуру и в суд, не уходят, не регистрируются. Исходящие номера по данным жалобам не предоставляются. Жалобы в закрытых конвертах сотрудниками не принимаются. Пишущими принадлежностями для написания жалоб сотрудники э, не обеспечивают. Без конвертов жалобы в суд и прокуратуру не отправляют. Я был вынужден делать самодельные конверты без марок, запечатывать и отдавать их. Но такие напеч... запечатанные конверты сотрудники колонии отказались отправлять и отказались обеспечить меня конвертами и письменными принадлежностями. Начальник отряда отказывает мне возможности отовариться в магазине и приобрести товары первой необходимости. То есть я лишен возможности отовариться в магазине ФКУ ОИУ-26 УЭХД Красноярского края, так как они воспрепятствуют мне. При моем нахождении в штрафном изоляторе сотрудники штрафного изолятора ежедневно избивали меня, докапываясь до всяких мелочей, что я сижу на полу, а не нахожусь стоя. То есть запрещали мне сидеть, запрещали мне работать с документами, мне было отказано в том, чтобы я имел возможность взять с собой в штрафной изолятор какие-либо книги, документы по уголовному делу. Предоставление художественной литературы в штрафном изоляторе отсутствует. Я был лишен возможности совершать религиозные обряды, так как штрафной изолятор запрещает проносить Библию, правила и инструменты культа, предметы культа. Ежедневное избиение сотрудниками штрафного изолятора. Проводилось на основании того, что сотрудники ШИЗО просто глумились надо мной. Говорили, ну чё, жалобщик, нажаловался, били меня ежедневно. Фамилии сотрудников назвать не могу, так как они отказывались предоставиться на устное, представиться на мое устное обращение. Бирки с фамилией у сотрудников отсутствуют на форме. Содержание в ГУФСИН России по Красноярскому краю Богучанский район, поселок Октябрьский, не соответствует требованиям статьи 80 УИК РФ. А именно, я нахожусь в данной колонии в нарушении действующего законодательства по следующим основаниям. Я закончил юридический техникум, обучаясь юридическим технике. Я проходил практику в отделе МВД полиции, в связи с чем, согласно действующего законодательства, я являюсь БСником, то есть бывшим сотрудником, в связи с чем я незаконно был отправлен на отбывание наказания в ГУФСИН России по Красноярскому краю. Прошу провести проверку ГУФСИН России по Красноярскому краю. Обязать сотрудников ГУФСИН России по Красноярскому краю устранить допущенные нарушения, которые перечислены мной в жалобе, разъяснить мне мои права и обеспечить мне доступ к правосудию к судебной защите для того, чтобы я имел возможность оспорить возложенные на меня взыскания. Перевести для дальнейшего отбывания наказания как бывшего сотрудника на основании действующего законодательства ФКУ и к 3 города Иркутска, Иркутской области. <клево> установить сотрудников, которые избивали меня, а также установить сотрудников, которые допустили перечисленные мной нарушения. Фамилии их я не знаю, но могу их опознать в лицо и внести им представление и инициировать возбуждение уголовного дела. Прошу обеспечить безопасность Александра Обухова, так как ему угрожают. В его сторону звучат угрозы жизни и здоровью от сотрудников колонии. Все, и здесь мы видим стоит дата 17.01, то есть, ну дата действительно 10 дней, то есть можно ее как бы оставить этой, да, если до 27 числа будете отправлять. И э, если будете отправлять э, данную жалобу Почтой России, то распечатываете ее, то есть распечатываете ее, расписываетесь и значит, отправляете по адресам, да, которые тут указаны. Если будете отправлять через интернет-приемные, вот написаны их адрес, то есть вот эта вот ссылочка, да, это ссылка на интернет-приемную. Тут также и получается в данном случае вам нужно будет распечатать данный документ расписаться в нем отсканировать его обратно в компьютер чтобы он был с вашей росписью и уже в таком виде отправлять в данный момент мы зачитали текст жалобы текст у нас одинаковый во всех четырех документах. это была жалоба уполномоченным по правам человека сейчас вот мы скопируем то что я свое внес далее мы видим идет сообщение о преступлении так, так, так, тут у нас испортилось. У -у. Закрою, закрою, тут маленечко испортился. А, ну вот сообщение о преступлении идет. Так, это опять не то. Жалоба в СИН. Также вот видим, да, что вставляем сюда свои данные. Тут уже идут свои адреса. куда отправляется это все дело вот а текст жалобы у нас одинаковый так ну и сейчас откроем что у нас тут еще остается так обухов жалоба всем жалоба полномоченному у нас было вот сообщение о преступлении в Следственный комитет. Угу. Вот сюда вставляем от правозащитника. О, что-то тут как-то происходит, интересно. Интересно. Ну ладно. Это зависит уже от моего ворда. А... Я думаю, у людей проблем не будет, но я разберусь с этим попозже сейчас, чтобы время не тратить на это. В общем, четыре заявления. Вот сообщение о преступлении для прокуратуры еще и в Следственный комитет остается у нас. Вот так, такое у нас для вас есть обращение. Ссылочка на папку с документами и адресами для отправки будет приложена под видео. Так, ну и, в общем-то, все. Ну еще. Просто ну, вопрос с вас парадников, кто, кто может поддержать вас и, и перезалить и ролик на свой видеоканал. Угу. Просто перезадить и, и, и ссылки, ссылки для скачивания в моментов из описания по под роликом, чтобы, чтобы охватить лучшую да, аудиторию. Да, то есть просим помощи в распространении информации. Благодарим всех за внимание. Тебя, тебя, Взаимно подключайтесь. Поможете, вы помогут и вам. Все тогда, до новых встреч. Всего доброго.